Может хватит ее бить? Нет! нет, нет, нет Бедная Твайлайт, не бей ее, перестань, ей больно. Не Лады нету, Влады нету. О мой бог! Не хожу, не Бедная а, Твайлайт, у меня сердце разрывается, что ты с ней делаешь? Не кто-нибудь не отберет, спасите ее кто-нибудь. господи вы знаете что вы знаете какой шок будет у человека который ее делал о мой бог спокойно, все маленькие хейтеры все, все, Всё. Су, солу, да! мне своё, а давай, давай, давай, давай, все все а <как> да? дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Она дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, отдай, отдай, отдай. дай, дай, дай,